Всем доброго времени суток! Здравствуйте! Меня зовут Ольга, я живу в Нижнем Новгороде. У меня есть семья, муж, две дочки, две кошки. Сейчас я записываю это видео, чтобы оставить отзыв о прохождении первого модуля ведической астрологии у Лидии Бойко. Все люди по-разному приходят к астрологии джойтиш или к духовности, к каким-то духовным практикам. Кто-то через сложности жизненные, кто-то всю жизнь, возможно, занимался, увлекался эзотерикой или чем-то таким. А я пришла чудом, никогда не думала и не гадала. По образованию я дошкольный педагог, но давно уже не работаю по специальности, занималась детьми своими домом, дачей, кошками, творчеством. Но дети выросли, и в конце девятнадцатого года встал острый вопрос, чем дальше заниматься, в какой. В сфере развиваться нужно, вот, ну, чтобы деньги, конечно же, зарабатывать. И меня на тот момент подруга научила читать молитвы правильно, а ее учила бабушка. Поэтому, в общем, я стала молиться, обращалась к Богу с запросом, подсказать мне, куда идти, чем заниматься, какое именно дело. В общем-то, я в то время спрашивала всех буквально, всех своих знакомых, близких, чем мне заниматься. Все, конечно же, говорили творчество. А ну, конкретно что творчество, я как бы не могла понимать. И на просторах интернета мне стало как бы ну, попадаться те или иные вебинары. Сначала в основном все по творчеству, по фотографированию и там по декупажу и по ведению страницы в Инстаграм. В общем, разные. Ну, и я слушала их, выбирала, думала, куда пойти обучаться более углубленно. И однажды мне попалось такое приглашение на вебинар с волшебным, с притягательным словом. Предназначение. Это был трехдневный марафон по ведической нумерологии. Меня очень зацепило, особенно заинтересовала, когда там говорили о натальной карте. Вот, в общем, заинтересовало, и мне как будто бы, я не знаю, так казалось, что Телефон читает мои мысли. И в интернете тут же буквально появилось, появилось приглашение на трехдневный марафон по ведической астрологии от Лидии Бойко. Я его прошла. Конечно, ну, заинтересовала еще больше это все. И на тот момент я не знала, что, как сейчас понимаю, что это очень глубокая наука, что очень много всего там изучать. Всей жизни не хватит. Ну и, в общем-то, прошла этот марафон. И Лидия в личных сообщениях, голосовыми сообщениями, стала приглашать на свое обучение. И ну, говорила мне, У вас жираху в Скорпионе, я же отнекивалась, я же... Ну, в общем, причины искала, чтобы нет, что мне еще рано. Вообще. Вот. Она говорила, у вас жираху в Скорпионе и сильный Меркурий ретроградный в своем знаке. Но мне это вообще ничего не говорило. Мне хотелось ну, как бы сначала бесплатно много чего там поузнавать. Ну, в общем-то, отказалась от обучения. И мне продолжали поступать в интернете различные приглашения на марафоны, в общем-то, разных учителей. И я проходила и платные, и бесплатные. В общем-то, много информации очень на ютубе бесплатно не дается разными учителями, но все это разрозненно как-то, все не в системе, поэтому в голове моей была сплошная каша, ничего не усваивалось, даже на платных курсах. Еще подружки мои, единомышленницы, которые тоже учились, они все как-то спешили, мне казалось, то есть там проходим, например, базу, да, а они там уже в интернете нашли про Накшатры, про дробные карты. И, в общем-то, это все не залазило в голову просто. И Лидия, кстати, очень об этом говорит, что не торопитесь, не спешите. Сначала нужно построить фундамент, сначала нужно базу всю понять. Вот, ну, в общем, так, так и получается, что пройдя все эти многочисленные курсы, и маленькие, и большие, и платные, и бесплатные, мне все что-то не хватало. То есть я... Консультации мои меня не устраивали, вот. Ну то есть удовлетворение, то которое должно быть после консультации, его не было, вот. И прошло два года таким образом. Все это время, конечно, не упускала из виду Лидию, проходила у нее тоже марафоны, она делала бесплатные по Накшатрам, по Луне в знаках, вот, и все-таки в начале 21, ой, то есть, вернее, в конце 21 года, ну, то есть, в общем, получается, почти что через два года я решаю вернуться к Лидии, начала обучение у нее с самого начала, чем, в принципе, сейчас я хочу об этом обучении оставить свой, свою обратную связь, свой отзыв. Ну, в общем, не было с чем сравнить. И, конечно же, обучение у Лидии продумано до мелочей. Знания все даются структурно, дозировано, то есть уроки короткие, 20-25 минут, с повторениями, с проверкой усвоения знаний, то есть после каждого урока тестирования проходишь, после каждого блока экзамен. Также у Лиди включены в обучение уроки по осознанным переменам. Ну, это уроки о том, как жить, если ну, так говорить русскими словами обычными. То есть познаешь не только себя через натальную карту, но еще и на этих вот уроках по осознанным переменам гармонизируешь все сферы жизни с помощью практик, которые там даются. Также у Лидии есть уникальный авторский блог обучение это астропрактика. Это вообще клад. Это такого ни у кого нету. Именно этими уроками я вдохновлялась, когда опускались руки, казалось, что все это не мое. Вот. Я начинала слушать эти уроки, и. Ну, отзывалась, то есть какие-то положения были похожие с моими в других картах, других учеников. И я поняла, что в моей карте есть показатели, что мне надо именно изучать астрологию с учителем, и что нужно консультировать людей. Ну и сейчас, закончив базовый первый модуль у Лидии, я поняла, что... Все знания, которые я получала, это все не то, что все эти бесплатные видео на YouTube, все это ну, как бы лишнее, излишнее, как бы меня распыляло, распыляло внимание мое в разные стороны, в общем, расходилось. У меня воздушные знаки, акцентированы пять планет в воздушных знаках, и мне нельзя, мне нельзя распыляться, мне нужно наоборот концентрироваться на, на чем-то одном. Лидия в своем обучении научила, что натальная карта – это отражение нашего сознания. Рисунок в карте рождения у каждого свой. У меня, например, ретроградный Юпитер, он же Лагнеш, и Меркурий. Это как раз планеты, которые обучают, ну, которые отвечают за.. Отражают вернее, ну, как раз-таки с обучением связаны, с речью, с обучением. Вот. И, в общем-то, изучив это, поняв. То есть я поняла, что откуда вот это все, все сомнения, вот эти вот возврат не один раз к одному и тому же. То есть получается, сколько раз я вот эти базовые знания проходила у разных учителей. Я все возвращалась и возвращалась и возвращалась. Каждый раз сначала. У каждого учителя сначала. Каждый этот марафон, который они начально делают, ну, все учителя, все это база, все это начало. Вот получается у меня такой вот ретроградный фильтр на обучение в моем сознании. И первый вот этот модуль – Обучение я прошла за 4 месяца, сдала 9 экзаменов, оставался последний десятый. Ну и вдруг я решила, что я устала. Мне захотелось отдыха, мне захотелось убежать в зону Кету. А для меня это творчество, потому что Кету у меня в знаке ну, Венеры да, в Тельце. Вместе с Венерой и еще и в третьем доме, доме золотых рук. И я думала, что я ненадолго схожу туда, отдохну, переключусь чуть-чуть на... и вернусь быстренько. Но получилось, что ушла больше, чем на год. Ну, мне это надо было, значит, пройти такой опыт. Я попробовала зарабатывать творчеством, но из этого ничего не вышло. И, в общем-то, галочку себе поставила, что я попробовала очередной раз, что там, где кету творчеством там, где легко все получается, без обучения, без каких-то особых усилий. На этом мне не дано зарабатывать. Надо идти в зону раху, то есть получать сакральные знания от учителя и расширяться в этом секторе. А это у меня девятый Сектор, как раз-таки, учителя, обучение, удача. И там у меня раху в скорпионе. То есть скорпион это как раз-таки сакральные знания. За время обучения я еще поняла на такой момент, что у меня все медленно, но все вовремя. Когда я соприкоснулась впервые с этими знаниями в конце 2019 -го года, в ноябре, ну, тут же практически за этот первый месяц я узнала, что у меня начался «сложный», в кавычках, как любят люди, что все, все слова сложные, все нужно ставить в кавычки. Сложные времена начинаются у меня. Как раз таки с декабря месяца у меня начался транзит Сатурна по Луне. Или Сады Сати на семь с половиной лет. Вот. И я потом долго вообще думала об этом, размышляла что вот как-то мне прям <смех> астрологию преподнесли, можно сказать, на В людечке с золотой каемочкой, вот тебе практики, с помощью которых ты можешь пережить вот эти сложные времена. И да, задумываюсь, как бы я это все переживала без этих знаний, с тем своим мышлением, которое у меня было. Знание и сила это, – это факт. И это знание мне очень сильно помогает сейчас. С помощью «Джойтиш» я познала себя, законы этого мира, узнала лучше близки, близких своих людей. И я чувствую, что я изменилась, что изменилось мое окружение. Жизнь моя изменилась и продолжает меняться. Стало меньше страданий, слез, негатива, обид, разочарований. Это все в моей жизни присутствовало, потому что сатурнянская энергия у меня и в карте как бы натальной много. и и период сатурна у меня 19 лет длится вот заканчивается в конце апреля и вот еще сады сати начался ну, то есть <смех> я правда не знаю как бы <смех> как бы я жила я не знаю просто Ну а теперь, а теперь знаю, что делать, когда трудности. Вот. И хочу поблагодарить Лидию за все, за, за то, что она стала моим первым и последним в итоге учителем по астрологии. Хочу поблагодарить ее за знания, которых очень много на курсе за заботу в личном общении, за компромиссность, когда договариваемся об оплате, за щедрость. Лидия очень много дает знаний, безоплатно. Очень много у нее видео и на Ютубе, и в ВКонтакте. И на курсе постоянно она добавляет уроки дополнительные. И к урокам, ко всем... К Ко всему этому модулю есть вечный доступ, что тоже немаловажно. То есть можно не торопиться, с одной стороны, но с другой стороны, конечно, лучше не затягивать. Я рекомендую обучение у Лидии всем, кто, кто потерялся, кто ищет себя, тем, кто хочет помогать людям также вот разобраться в себе, тем, у кого сложные отношения, трудности в работе и на других фронтах. Лидия вас окутает своей лунной заботой, впустит в свое пространство любви и исцеления. Я пришла к Джойчиш чудом. Я просила у Бога, чтобы у меня было дело по душе, чтобы я любила то, что делаю, чтобы оно было интересно, это дело, и чтобы я этой деятельностью помогала людям. Исполнено. Всем всего доброго. До свидания.